Всем привет! В этом видео мы играем на Батварс. Но я использую копейки. Я его сейчас буду использовать. Поехали! Рыбки, а, ага. а. Нафига он ломает дерево. Так. Ему нифиг делать, серьезно, блин. Ломает просто так, нафига. На алмазы нам надо прокачать давай броню надо прокачать или это делать да это серый да, серый Ядомитов. Получается зеленые, зеленые. Пошлите на зеленых. надеюсь да ладно решки макорешки погнали вот так вот спасла погнали <свист> что я тут строюсь они ну, а тут. А тут а тут а тут тут а я тут а я тут а я тут а я тут я а... я <свист> что это за фигня было вот она а еще и кровать снимали вот ладно это видео было коротким всем пока